В актовом зале Центра детского творчества сегодня собрались педагоги из восьми районов Оренбургской области на зональный семинар выпускников программы «Интел. Обучение для будущего». «Интел. Обучение для будущего» – это всемирная благотворительная программа профессионального развития учителей. Она призвана помочь им наиболее полно освоить новейшие информационные и педагогические технологии, расширить их использование в повседневной работе с учащимися. Сегодня эта программа охватывает около 10 миллионов педагогов более чем в 50 странах мира. Широкое признание педагогической общественности она получила и в России. В Солилецке семинар выпускников программы «Интел» проводится в третий раз, и его организаторами являются региональный центр развития образования и управления образования Солилецкого района. Мы проводим различные мероприятия и конкурсы в рамках этой программы. Конкурс учебных проектов проходит у нас несколько этапов. Первый этап это зональный, то есть приглашаются на конкурс территории по зонам: северо-западная, центральной и восточная зоны. Второй этап конкурса это региональный, он проводится. В заочной форме, в дистанционной и победители регионального конкурса участвуют в общероссийском конкурсе учебных проектов интеллекта для будущего. С каждым годом интерес к таким проектам растет, как у преподавателей, так и у учеников. Они с удовольствием проделывают огромную совместную работу по подготовке каждого проекта, что, безусловно, динамично влияет на развитие детей. Работа над этим проектом дала определенный заряд моим детям. Они научились отбирать информацию в огромном, в море информации, находящейся в интернете. Они научились работать с энциклопедиями, словарями, а также, конечно, общаться друг с другом. И научились работать, конечно же, в группе. Содержание каждого учебно-методического проекта говорит о творческом подходе, глубине мышления и широком кругозоре авторов. Программа развивается, становится все интереснее, вопрос... все больше и а, педагог, педагогов вливаются в наши ряды. В мире, который становится все более зависимым от информационных технологий, школьникам и учителям для успешной работы необходимо хорошо в них разбираться. А такие семинары помогают еще и эффективно их использовать. Юлия Попова, Зуфар Солилецкие новости.